На вопрос о том, почему тело движется так, а не иначе, отвечает раздел механики, называемый динамикой. Гладкий массивный шарик, скатившись по желобу, движется с нарастающей скоростью. Если шару сообщить некоторую скорость, направленную вверх, вдоль наклонной плоскости, то он будет двигаться вверх с уменьшающейся скоростью. Если положить шар на горизонтальную гладкую поверхность и предположить, что трение перестало действовать, то шарик будет сохранять свою скорость неизменной. Он будет двигаться равномерно и прямолинейно, пока на него не подействуют. Шарик, скатившись по желобу, движется по горизонтальной поверхности. Если на его пути насыпать песок, то шарик быстро остановится. Закон инерции. Если на тело не действуют другие тела, то оно либо находится в покое, либо движется равномерно и прямолинейно.